данных заблуждений об БССР является то, что в Советском Союзе жизнь была тихая и стабильная, беспорядков и протестов никаких не было, была дружба народов и вообще все жили в мире и согласии. Чтобы опровергнуть это заблуждение, я кратко расскажу о массовых беспорядках в СССР самого стабильного и спокойного периода, от оттепеля и до перестройки. 4-10 марта 56 -го года. Тбилисские события. Грузия. Массовые митинги недовольных десталинизацией. В них приняли участие даже будущий первый президент Грузии Звятгом Сахурдия и его товарищ, будущим диссидент Мирабка Става. 8 марта протестующие выдвинули свои требования к властям. 9 марта – день смерти Сталина объявить нерабочим траурным днем. Во всех местных газетах поместить статьи, посвященные Сталину. В кинотеатрах демонстрировать фильмы «Незабываемые 1919 и «Падение Берлина». Пригласить на митинг находившегося в Грузии китайского маршала и главу китайской делегации на 20-м съезде КПСС Джудэя. В дальнейшем ходе беспорядков со стороны протестующих стали звучать националистические лозунги и даже призывы к выходу из состава СССР. В Тбилиси перестал работать общественный транспорт, протестующие начали возводить баррикады. Непоследовательности поспешных руцевских реформ привели к ослаблению КГБ МВД, которые не могли в полной мере контролировать безопасность в стране. Милиция инициатива в наведении порядка не проявляла, времени на переброску оперативных частей внутренних войск не было, поэтому Союзное руководство приняло решение задействовать разведение Советской армии. В результате, по разным оценкам, от 15 до 150 погибших и от 150 до 250 раненых, стороны демонстрантов, а десталинизация в Грузии полностью не проведена и по сей день. 2 ноября 1956 -го года антисоветские демонстрации в Литовской ССР, вдохновленные венгерским восстанием. Было задержано 100 участников беспорядков, 150 исключено из школ, очищено а 100 студентов. Наиболее активные участники 6 в Вильнюсе и Каунасе были привлечены к административной и уголовной ответственности. 23-31 августа 1958 -го года массовые беспорядки в Грозном, Чечены Ингушка СССР, межнациональный конфликт между русскими и Войнахами. В ходе беспорядков пострадало 32 человека, из них два погибших. В итоге было принято решение ограничить прописку чеченцев и в Грозном и Грозинском районе. В ходе освенить целины масштабных строек было зафиксировано, по подсчетам историка Владимира Козлова, 94 случая массового беспорядка. Причем в отдельных случаях зачинщикам беспорядков были военнослужащие, привлеченные для работ в народном хозяйстве. 1-4 августа 1959 -го года. Восстание в Тимиртау, Казахстан. Бум строителей металлургического комбината, недовольных бытовыми условиями, плохим отношением со стороны начальства, перебоями с поставками, предметов первой необходимости и даже воды. Причем рабочие не имели никакой возможности донести свои жалобы до руководства. Беспорядки хватили не только стройку, но и весь город Тимиртау. Шли разграбления магазинов. Нападения на милиционеров и дружинников. Для наведения порядков было задействовано несколько сотен солдат. В результате было убито один из оставших, 32, пятеро из них умело от ран. С другой стороны, ранено 132 солдата и офицера. Ущерб городу был нанесен более чем на 2 миллиона рублей. 190 человек было арестовано. После разбирательства большинство из них было отпущено на свободу. Вроде 42 задержанных возбудили уголовные дела. Пять из них были приговорены судом по стенам бандитизма и массовой беспорядке к смертной казни. Двоим смертную казнь заменили на 15 лет тюрьмы. 18 декабря 60-го года. Бунт на Молдаванке, Одесса. Беспорядки были вызваны недовольством обеспечением города продуктами. За участие в бунте было арестовано 13 человек, все осуждены на различные сроки заключения. 15-16 января 1961 -го года, Краснодар. Толпа решила освободить из комендатуры солдата, задержанного на рынке, и продававшего там ворованные вещи. Часовой в комендатуре выстрел в потолок, пуля рекустрировала и убила подростка, бывшего среди штурмующих. Толпа отступила и пошла на штурм крайком КПСС. В итоге один убитый и 39 раненых. 30 июня 1961 года. Муром. Население заподозрило, что жертву несчастного случая, умершего в отделении, убили милиционеры. Данным экспертизы народ не поверил. Беспорядки были остановлены двумя сотнями военных. Было осуждено 19 человек. Трое приговорены к расстрелу, остальные к тюремному сроку. 23 24 июля 1961 года. Беспорядки в Александрове, Владимирская область. Два солдата, будучи сильно пьяными, вступили в конфликт с милиционером в штатском, который пытался их задержать. Солдат все же увели в отделение, что увидела несколько человек. Начала собираться толпа, считавшая, что солдат избивают в милиции. В толпе звучали призывы устроить как мурами. Через несколько часов недовольно избили привык, забрать солдат подполковника. Захватили и сожгли город дел. Вечером толпа пыталась взять штурмом и сжечь тюрьму. Ночью в город была введена дивизия внутренних войск имени Дзержинского, которая и подавила беспорядки. 1-3 июня 1962 -го года. но Черкасский расстрел. Самые известные случаи беспорядка в Советском Союзе. Протестующие были недовольны ростом цен и снижением зарплат. Войска были введены в город после того, как протестующие от мирных методов протеста перешли к насильственным. Итог, по разным оценкам, от 45 до 70 раненых и 24 убитых протестующих. Со стороны властей 22 раненых. Семь человек было приговорено к смертной казни, 103 к различным тюремным срокам. 25 июня 1962 года. Бийский погром. Беспорядки начались из-за конфликта милиционеров с людьми, пьющими в общественном месте. В результате погиб один из участников беспорядков, трое приговорены к смертной казни, замененной на тюремное заключение. 7 ноября 1963 года. Сунгаик, Азербайджан. Массовые протесты сталинистов в течение дня Великой Октябрьской Социалистической Революции. В них приняло участие около 6-8 сотен человек. 6 человек было суждено на сроки от трех до шести лет. 29 сентября, 3 октября 1964 года. Беспорядки в Хасавюрте, Дагестан. Межнациональный конфликт между Лаксами и возвращающимися из депортации чеченцами. В массовых столкновениях приняло участие около 700 человек. Убитых не было. Было прикверено к различным срокам за организацию беспорядков всего 9 человек. 12 октября 1968 года. Слузг, Белоруссия. Беспорядки начались в результате обвинений по мягкой статье хулиганство до 8 лет за убийство заведующим отделом культуры Слудского горосполкома Геннадием Гапановичем и его родственником Леодином Сытько Камечко Александра Николаевского. По городу даже пошли слухи, что семьи Николаевского и Гапановича враждовали во своем Великой Отечественной войны, потому что Гапанович был сыном полицая, а Николаевский сыном партизана, что впоследствии не подтвердилось. Итог – процесс над 17 участниками беспорядков. Двое были приговорены к высшей мере наказания, остальные к различным тюремным срокам. 9 апреля 1970 -го года. Волнение в Минске, Белоруссии. Беспорядки с участием нескольких сотен человек, вызванные попыткой смыть граффити в честь убитого хиппи. В результате все участники беспорядков были исключены из учебных заведений. 21-22 мая 1970 -го года. Бунт в колониях номер 16 и номер 17 Куйбышевской области, Маиса Самарская) Был вызван ожиданием амнистии к столетию со дня рождения Ленина. В бунте приняло участие несколько заключенных, за участие было приговорено 32 человека, трое к расстрелу, остальные к различным срокам заключения. В результате была проведена амнистия, сначала в области, а потом и по всей стране, с целью снизить напряженность в местах заключения. 18-19 мая 1972 года, Кауневская весна, Литва. Массовые беспорядки, вызванные самосожжением студента Рома Сакаланты в знак протеста против советской власти. Митинги распространились и на другие города Литовской ССР. Всего за участие в протестах 50 человек было привлечено к административной ответственности и 10 – к уголовной. С целью отвлечения внимания от политического характера демонстраций, арестованных обвинили по статье хулиганства. 8 ноября 1975 года. Восстание на Сторожевом, в мятежно-большом противолодочном корабле «Сторожевой». Капитан Валерий Саблин захватил власть на корабле с целью выступить на телевидении с заявлением. Руководство партии и советского правительства изменило принципом революции – не свободы и справедливости. Единственный выход – новая коммунистическая революция. Революция – это могучее движение общественной мысли, это колоссальный всплеск колебаний аносферы, который неизбежно вызовет деятельность масс и воплотится в материальном изменении всей общественно-экономической формации. Какой класс будет гегемоном коммунистической революции? Это будет класс трудовой рабочей крестьянской интеллигенции. Стерневой вопрос революции – вопрос о власти. Предполагается, что нынешний государственный аппарат будет очищен, а по некоторым узлам разбит и выброшен на свалку истории. Будут ли эти вопросы решаться через диктатуру ведущего класса? Обязательно. Только через величайшую всенародную бдительность, путь к обществу счастья. Требования, выдвинутые восставших. Объявить территорию корабля-сторожевой свободной и независимой от государственных и партийных органов в течение года. Предоставить одному членов экипажа возможность ежедневно выступать по радио и телевидению с 21.30 до 22.00. Обеспечить корабль всеми видами довольствия. Разрешить передач сторожевого радиосети «Маяк». Происходит на берег членов экипажа читать неприкосновенными личностями. Далее из доклада следственной комиссии. Саблин предложил совершить самовольный переход корабля в Кронштадт объявить его независимой территории, от имени экипажа потребовать руководство партии и страны, предоставить ему возможность выступления по центральному телевидению с изложением своих взглядов. На вопрос, как эти взгляды увязываются с его партийностью, он ответил, что вышел из партии и не считая себя связанной с нею. Когда его спросили, где командир корабля, он заявил, что командир находится в каюте и обдумывает его предложение. Всех несогласных из состава экипажа корабля заперли в каюту. В дальнейшем командир и, не с мятежным капитаном моряки, смогли вернуть власть на корабле. Капитан Саблин был обвинен в измене родине и расстрелян. Экипаж торжево расформирован. Часть офицера была уволена с военной службы. Матрос Александр Шейн, помогавший Саблину, получил срок восемь лет. Остальные офицеры Мичманы были оправданы. 16 июня 1979 года – Сильноградские события, протесты с целью не допустить создания немецкой автономии в Казахстане, идея которой была поддержана союзными властями, но не казахскими, которые боялись того, что автономии потребуют другие нацменьшинства Казахской СССР. Это привело к негласной поддержке протестов местным руководством. В итоге немецкая автономия в Казахстане так и не была создана. 24 и 26 октября 1981 года – массовые беспорядки в Арджейнкидзе, ныне Владикавказ, Северной Осетии. Межнациональный конфликт между ингушами и стинами то есть беспорядков погиб один человек ранено 328 военнослужащих задержано 800 человек. Жизнь в Советском Союзе не была равен в государстве всеобщего благоденствия, даже в самый спокойный период его истории. СССР регулярно стрясали бунты с провоцированной бедностью и другими социальными факторами. Люди всегда склонны идеализировать прошлое, да и СССР, в котором отсутствовал даже намек на свободной СМИ, привел к тому, что люди остались в неведении, относительно того, какие доведенные до отчаяния, жизнь на насилия. Поэтому советский период в глазах большинства до сих пор является стабильной и спокойной эпохой, в том числе и благодаря контрасту с 90 х Следующий выпуск будет посвящен межнациональным конфликтам в Советском Союзе. Распространяйте это видео, донатите, подписывайтесь на второй канал, на группу ВК, Инстаграм и Телеграм, где регулярно работают в статьи на историческую тему. Впрочем, это уже совсем другая история.